здравствуйте дорогие друзья сегодня я вам расскажу как правильно бить на улице и заодно мы сегодня попытаемся с вами набить кулаки долгое время я затягивать не буду так что перед тем как приступить к этому занятию вам лучше размяться я уже размялся а мы погнали смотрите для этого нам понадобится всего лишь обычный ремень который поддерживает ваш пояс когда вы поднимаете тяжести Особо сюда вкладываться не нужно, работаем мы по нарастанию, для начала для разминки вам потребуется например ну, прямые удары, они будут выглядеть где-то примерно вот так. Это прямые удары, и здесь не нужно путать то, что якобы эти удары бьются чуть ли не с места. Да, они бьются практически с места. В этом вся и заключается суть этой разминки. Вы просто двигаете тело, плечо, то есть корпус, и также бьете. Раз. И назад. И возвращаем назад. Ударили? Возвращаем назад. Раз назад. Раз назад. Раз назад. Никогда не оставляем свой подбородок без руки и никогда не открываемся. Смотрите, левая рука. И сразу же привыкайте во, все, во всем целом к какому-то ориентиру для вас. То есть в моем случае подбородок где-то находится вот. В этой точке я буду стараться бить сюда. Но сейчас не об этом. Смотрите. Также мы бьем практически с места это разминочное упражнение левой руки. Теперь работаем двумя руками. смотрите многие наверное из вас уже встречались с тем допустим когда в драке они попадали э, кулаком по голове и из-за этого у них возникало травма и они как минимум для них это было неприятно а как впоследствии это получается они не смогли продолжать дальше драку ну и естественно получили люлей или там еще какие-то другие ситуацию. после этого выполнения упражнения также и впоследствии тренироваться с этим видом упражнения вас обезопасит от тех травм которые вы получали раньше также я вам посоветую уделять больше внимания предплечьем самим пальцем для этого я сделаю отдельное видео как укрепить свои пальцы предплечья и суставы вот еще есть эффективное также упражнение также на этом же дереве также с этим же упражнением, только мы чуть-чуть опускаем этот ремень ниже в области печени селезенки и солнечного сплетения смотрите самый самый эффективный удар это удар по корпусу в каких-то случаях может даже челюсть какого-нибудь врага выдержать но и он сможет продолжить биться с вами дальше но после удара по печени хорошего удара по печени он вряд ли сможет и ни один человек не сможет продолжать бой если он пропустит хорошенечко по печени. Это нужно знать. Также это касается и солнечного сплетения, и селезенки, и, в общем, вот этих вот всего реберного пространства, также и под сердцем. И, естественно же, эти места, они не так легко доступны. И также для этого мы делаем это упражнение, в случае чего... Если мы попадем по руке, либо по бедру, понимаете, это все очень чувствительно, как минимум, а в среднем можно просто сломать кулак себе и все, и об голову, и даже об вот эту вот кость, и естественно опять последствия те же самые. Вот. Этот удар, в принципе, бьется очень просто, никакого ума для него. Не нужно нужно только правильно его нанести и прочитать движение соперника ну и естественно которые удары бьются по печени в боксе они прячутся они одиночными не бывают практически очень мало малых случаях это когда бойцы в классах различаются тогда у них может быть такие ситуации где они могут себе такое позволить но перейдем к делу и удар в печень мы бьем то есть также с места вот он вам нужно попасть вот в это вот место Что, переходим на правую это правая рука бьем вот так в целом для одиночного допустим удара нам нужно примерно вот так и руку назад ударил руку назад ударил руку назад ну что перешли мы в принципе практически к заключительному этапу этого обучающего видео и что хочу добавить что не обязательно делать это так как я можно делать это в перчатках и еще хочу вам сказать что я даже не рекомендую вам так делать без каких-либо накладок это в любом случае разминка и если вы будете этого делать там две 3 минуты в день это естественно вам не поможет вам надо будет какое-то время чтобы ваши суставы восстанавливались и ни в коем случае не нужно борщить с этим упражнением нужно делать ровно столько сколько выдерживают ваши хрящи я надеюсь что вы поняли если вам будет что-то непонятно пишите в комментарии я вам всем отвечу и посоветую что делайте как лучше а сейчас мы продолжим уже в вольном в принципе стиле, также какие не будут прямые удары и боковые. Так что ребята я действительно беспокоюсь за то что вы можете выполнять это упражнение неправильно так что хочу вам еще кое-что посоветовать есть такое одеяльце полотенце любая тряпка которую можно подложить под этот ремень то есть вот таким вот образом раз да? затянуть и сделать себе более мягкое что-то подобие того самого для того чтобы набивать кулаки но ну, можно сделать просто боксерскую грушу также могу дать совет кто живет в своих домах и имеет какое-нибудь дерево у себя во дворе также можно обмотать какими-нибудь мягкими тканями можно прибить. У меня так было прибито в детстве у меня был дом, у меня стояло дерево и я его оббил об, просто мягкими тканями и он у меня стоял довольно долго. Я им пользовался. Вечное дерево, вечная груша, никогда не порвется, никаких камней, никакого песка, чисто натуральная природа. Еще дам совет, что вам нужно иметь дело вот конкретно с таким деревом мягким. Ни в коем случае не с березой. На этом я с вами прощаюсь. Держите удар, навивайте кулаки, будьте мужиками. Всего доброго. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал.